Yeah. Иди, Куда вы? Ну, так же, ты шире, ты Я я бы Артем, вы можете такой? Ты расстроился? На это место. Выше, шире, через Корабельского разворачивай. Разворачивай сам, лап, сам, рвань. Горяйся. Я понял. Хорошая Они на меня! Давай Ярик! Бежим! Да! А, Чёрт Не пешком! Да. <tes Susanne> Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда. Let's do it. А теперь да. Спокойненько, деду кормить, ты под него ближе Открывайся Быстрее! Хорошо! Ты играем? Серединка крося. Олег, Середин, какойся. Сейчас тут киваешь. Побегаем, далеко. Да, да, да, да, да, да. Дай. А что, ты думаешь? Мы это расти, Mm-hmm. Yeah.